В отношении члена рода и рода да, вот у нас Значит, есть ситуации, когда член рода бывает должен родом. Ну, да. В обратном случае, когда в каких случаях может быть род должен вот, член? Просто мой случай Бывают такие случаи, когда род образует задолженность перед своим членом. Возникает он прежде всего из-за того, что в роду какое-то время правило неграмотная регина. То есть Регина со своими предпочтениями, которая одного человека поставила на место другого, волею своей, и начала давать ему потоки сил, принадлежащие роду, которые этому человеку должны быть не по праву. Когда Регина уходит, приходит другая, род восстанавливает статус-круг, то есть обязан восстановить. И тогда род, меняет их местами и начинает отдавать нужному человеку и уже с определенными процентами, компенсируя ему неправильные отношения. Вот Сергина безусловно, спросит. То есть не, ну, там неизвестно, кто, чего, как, просто, вот, ну, кто Регина была там, кто срок такой то есть такой Разбирать информацию, иначе просто не узнаешь. В любом случае справедливость она однозначно восторжествует. Если новая Регина не будет иметь такого же предвзятого отношения, как и предыдущая, то справедливость восторжествует сразу. Рот это самоорганизующая структура, самоорганизующая. Соответственно, для рода всегда будут ценные люди с высокой бытийной массой, то есть с большим уровнем сознания. И те, кто является не высокого потенциала, они соответственно, переходят в соответствующие пласты эгрегора рода. Мертвое пространство, живое пространство и так далее. Люди с высокой бытийной массой эгрегором очень, очень ценны, эгрегор их ценит потому что это повышает плотность и удельный вес самого игрока. При нормальной здоровой Регине нормальная самоорганизующая система никогда не будет резать курицу, которая несет золотые яйца, то есть убивать человека с высокой бытийной массой и выводить его в район мертвого пространства. Так может сделать только Регина, которая предпочтительно рядом с собой видеть какого-то своего. Соответственно, все ячейки в роду. Функционально расписано, чтобы своего какого-то приблизить, надо кого-то отдалить. Вполне вероятно, что под эту раздачу попадает человек, который этого совершенно не недостоин. И пока живая эта Регина, пока она находится у власти, слово Регина для рода закон, но происходит определенный перекос, человек с высокой бытийной массой оказывается в мертвом пространстве, род начинает косить. Структура самоорганизующая, если она увидит, что Регина действует не так, она ее убирает, просто умершляет, ставит на нее другую, которая восстанавливает этот самый баланс. То есть от рода долг никогда не может продлиться долго, по крайней мере, ну, больше, больше срока жизни Регины. Восстановиться должно.